Достойная жизнь в капитализме невозможна. Маркс предсказал. Капитализм насаждает как минимум четыре формы отчуждения. Отчуждение от результатов труда. Продукт не принадлежит рабочему. Это происходит в результате трудовой деятельности. Это второй пункт. Отчуждение самого процесса труда, по итогам которого отчуждается и продукт отчужден сам труд не принадлежит за эти восемь часов ты дорогой товарищ рабочий являешься придатком к станку винтиком обслуживаешь его работ продал свое рабочее время и силу способность к труду продал да обменял на зарплату вот человек лишён части своей жизни 8 часов в пятидневку ну в одну из пятидневок в результате еще и результат труда уходит на продажу, на рынок там, куда надо. Третье отчуждение. Тут одно из другого, точнее, как матрешка, они составляются. Продукт в производство, производство в родовую сущность человека, который этим трудом из царства животных выделился. Это его отличительная характеристика всех остальных животных, то есть живых. Это, великопитающих до да, человекообразных. образных производства материальных благ знаешь, он отделен от вот этим всем поэтапным отчуждением тын тын тын до третьего родовая сущность по изменению мира и себя трудом он изменял мир и сам менялся в мире и внешне и психически интеллектуально умнел да. И четвертое в результате, самое последнее, четвертое Макс, Марксовское отчуждение, отчуждение человека от человека. Человек оторжествляет себя с другим в обществе. Ты брат теперь мой, ты спас меня. Ты такой же работяка как я, ты такой же несчастный в этом капитализме. Он не видит в другом себя, происходит отчуждение работяг от работяг людей от людей. И последнее пятое отчуждение. Фрейд обнаружил, что внутри самого себя субъект отчужден от самого себя, от своей сущности, сущность от бытийности. Но это как матрешка, одно из другого входит, проистекает. То есть Маркс берет самый верх, продукт, труд, родовая сущность и межличностные отношения, а Фрейд добавляет, и внутри личности происходит раскол, раздрай отчуждение зафиксировано клиническими исследованиями факт медицинский факт кстати отрицается да, как, как коммунизм отрицается да какой такой продукт я ж тебе рабочие места понимаешь, создаю начинается да какое такое отчуждение да держись за свое рабочее место радуйся он чувствует себя человеком, вдруг, когда не работает, после работы он может пиво попить, блин, и в баре в ящик подтарачивается. Тогда он как-то отдыхает, потому что все восемь часов он не был человеком, был придатком Вот это и есть отчуждение от своей родовой сущности, которая, которая всю историю человечества миллионы лет наоборот его вы вырывала из природы, из-под власти природы человека. И тут он закабалился в капитализме. Это по поводу вопроса, что делать, кто виноват. Капитализм уничтожает человечество, жизнь на планете и человека в нем уродует.